И всем привет! С вами, как всегда, Маша. В этом видео я расскажу вам, как стать самым быстрым в Star Stable. Другими словами, как быть самым первым в таблице лучших рекордов и занимать первое место на чемпионатах. Видео сделано не только для новичков, но и для людей, которые довольно давно начали играть в Тарстай. Вдруг вы чего-то не знали из того, что я расскажу в этом видео? Поехали! Первое. За скорость в игре отвечают характеристики скачка у персонажа и скорость у лошади. С каждым уровнем персонажа растет скачка. Например, у 21-го скачка 45, а у 22-го скачка 46. Но так бывает не всегда. Например, у 20-го и 21-го уровней одинаковая скачка 45. У лошади с уровнем 15 Скорость должна быть 28. Давайте посмотрим, какая должна быть одежда и амуниция, чтобы набрать максимальную скорость и скачку для вашего аккаунта. Второе. Самая быстрая лошадь на момент выпуска видео – Пинтабиан. Третье. Настроение у лошади. Чем оно выше, тем быстрее лошадь. Делайте уход за лошадью каждый день, и у нее будет самое высокое настроение. Самая высокая возможная скорость. Четвертое. Проверяйте в интернете актуальные срезы для каждой гонки и чемпионата. Пятое. Вам не надо крутить колесо мыши и одновременно нажимать на клавиатуру при старте. Это бред. Начинайте нажимать на клавиатуру примерно после того, как загорелась цифра 1. Ну, бывает там игра тупит. Шестое. Это работает не на всех гонках и чемпионатах. Но если вы при старте поедете в сторону на одно мгновение... То вы быстрее перейдете в самый быстрый голоп. Седьмое. Есть баг со стартом. Я боюсь его делать, потому что не хочу потерять свой аккаунт, и вам этого тоже не советую. Поэтому покажу его упрощенную версию. Работает баг не на всех гонках одинаково. Самый действенный способ – это разогнаться в самый быстрый голоп, нажать на кнопку начать заново и в этот момент сразу прыгнуть. Можно разгоняться не в самый быстрый голоб, если вы перелетаете самую первую стрелочку. Или вообще можно не прыгать, или нажимать в конце прыжка заново. Но такие способы работают не на всех гонках, я уже говорила об этом. Восьмое? Вот вы все сделали, как я сказала в этом видео? Обычно новички в этом деле не совсем понимают? Что значит траектория движения? А видео видят только самые сложные срезы. Попробуйте записать видео, как вы играете, и потом сравнить с видео любого профессионального игрока. Так вы быстрее поймете свои ошибки. Эх, раньше не было таких обучающих видео. Девятое. Совсем забыла сказать, что у вашей лошади должен быть максимальный уровень 15. Десятое. Не сдаваться, если вы где-то ошиблись. Не факт, что люди перед вами пробегут все идеально на чемпионате. Ну а гонку в таком случае можно просто начать заново. Можно выиграть без всех условий в этом видео, если у вас высокий уровень мастерства. Я говорю не про чемпионаты с маленьким количеством игроков, если что. Речь идет о больших битвах. А тем более не сдавайтесь, если вам не позволяет выиграть невыгодный старт. Он зависит от даты регистрации вашего аккаунта. Чем раньше вы зарегистрировались, тем правее вы будете стоять при старте. А люди с, например, FPS 20 будут медленнее, чем с FPS 60. Не берите в пример 80 и выше FPS я считаю, что там никакая скорость не может увеличиться. Я сама когда-то выигрывала на лагающем компьютере без всяких самых быстрых лошадей и после того, как я врезалась несколько раз тоже. Можете посмотреть мои старые видео, если не верите. А на этом все. Я рассказала все самое основное. Остальное зависит только от вас.